Отлично, крыс. Кто-то играет со мной в игры Земле это против О! Неожиданно. Это становится главным... Кто вы? Возвращайся в ад! эл полукровка, то есть был. Канесси, на меня только что напали демоны. Они не очень тебя любят, Джон. Скольких ты обратно в ад отправил? Это были нерассерженные полукровки. Демоны здесь. Ты знаешь, что демоны должны оставаться в аду, иначе... Иначе это нарушение правил. И? Мы терпим в нашем мире полукровок. Или это они терпят нас? Просто они здесь. Они существуют. Но демоны и убийство ангела полукровки – это уже совсем другое дело. Полиция опечатала здание, в котором жил Элрил. Не войти, не выйти. Я найду дорогу. Ты отвлеки полицейских. Я кое-что сохранил. Штормовой вор. Сильная магия. Уверен, что тебе не жалко, отец? Думаю, тебе он будет нужнее. Джон, похоже, дело плохо, не так ли? Да, очень плохо.